Да-да-да, yeah, yeah, yeah. я все слышу. Я требую порядка в зале суда. Кинокомпания Fox Film представляет Фил Роджерс в главной роли в фильме ⁇ Судья Приз. Также снимались Том Браун, Анита Луис, Генри Ролхолл, Дэвид Ландау, Роше Хадсон, Роджер Нипол, Брент Мартин, Чарли Грей, Юин. Берта Чардж-Хилл, Брэнда Поулер, Форд и другие. Режиссер Джон Форд. Авторы сценария Дадли Николс и Ламар Троту. По рассказам Ирвина Хоббан. Оператор Джордж Шнейдерман. Композитор Сирил Мокридж. Персонажи этого фильма как семейные призраки из моего детства. Война между штатами была закончена, но ее трагичные и комичные моменты роились у каждого в мыслях, и подобные истории пустили глубокие корни у меня в памяти. Одним человеком я особенно восхищаюсь, ибо он являлся воплощением терпимости в те дни и мудрости своего почти исчезнувшего поколения. Я назвал его судья-приз и постарался честно изобразить его лично, а также свое и своих соседей доброе отношение к нему. Итак... Старый городов Кентуки, 1890 год. Ирвин Хопба. Окружной суд. Судья Вильям Питман Прист. Ваша честь, никаких сомнений у общества нет что арестованный является Курокрадом. Ему не место в этом богоспасаемом обществе. Он отребье, настоящее отребье, именно так называемый человек, кому не место среди нас. Он не может совершать честную работу, жить честно среди нас. Посмотрите на него. Я считаю, что его нужно честь виновным и... Присудить ему как минимум шесть месяцев работ в кандалах. Эй, парень, проснись, кота. Разбудите там его. В этом суде спать можно только мне. Эй, ты, Иди сюда, бой. Иди, иди. Как тебя зовут? Это, Пойн Декстер. Да, Пойн Декстер, кто тебя так назвал? Мистер Рэнди. Рэнди? Ты хочешь сказать, майор Рэндальд Пойн Декстер? Пайл Браун. Oh. Ну да, Пайл Браун у него yeah. там... Похоже, like uh, поинт-декстер uh, вечно hey, связан so с какими-то курами, цыплятками. Сержант, кажется, я припоминаю, как и с майором с майором Оренди. Тоже so, одно дельце провернули you know, что, Кушками Куринами Еще бы а был достаточно you know, крутым you know, солдатом you know, Он тогда спер колетку с курами у янки Да ты же сам помнишь, а No, no, Отличия две корочки. Да it и греда называлась куриная слепота. Нет. Know, это было у Чикамау. Нет, у Нет, мы забыли. это было лето 1963 года. И мы были неделой швела. Это были прав. Я помню. Это было как сейчас. Я требую прекратить неходящиеся к делу переговоров. Сенатор. Прекратить. Дело в том что майор, но он был, как говорится, джентльменом и солдатом, и если он поселил искушение в голове этого парня, то мы не можем видеть его во всем, и нам ничего не остается, как ему, хотя, конечно, если вы видели соровных курицей, я помню когда это были не просто курицы, это были прямые роки Ваша честь я требую ведения порядка в зале суда. Это вместе закона или какой-то собак. Ну, не стоит сенатор там уж переживать. Давайте не будем гнать лошадей. И не будем торопиться. Да, слушай, так что там с тобой такое произошло? Я с самого начала расскажу. Я ведь курта не крал, они сами ко мне подошли, я на рыбалку когда был, меня там и заступкали. Ингеш, ты рыбачил? У спящей речки. Спящей речки. рыбы-то нет, там полно А да, Ну, и что? Точно, Мы там есть, я вот такие там ловил. Вот, вот еще одна лож. Подожди, а что ты брал в качестве наживки? Я брал говяжью печенку. Говяжью печенку. Забрал говяжью печеночку, кусочек выходящий, на крючок его, поплевал как следует. Ну и давай ловить. У меня было две удочки с собой. Нормально порыбачил. У меня там местечко есть прикормленное, я всегда туда хожу. Меня еще майор приучил. Да, майор тоже был великий традиционалист. Я стираю. Одежду, yes, чтобы она была чистенькой, да, Господи, он это надевает чистенькую одежду, пусть носит себе на здоровье, да, Господи, это дело мне нравится. Господи, Боже Святый, мистер Джерон, собственной персоной, They're конечно, я же не призыв, а то ты взялся, ты же уехал на trouble. север, чтобы учиться на юриста, у меня, кстати, там все время живот болел, чем же они тебя там кормили? да ничем толстым, и там играть то нечего, кстати, что я сегодня на ужин, Сегодня специально зарежу курочку пожирнее, даже пеку, а еще молочка свеженького. А, Паша, испечешь? Разумеется, не забыл, Эй, мой Паша, да? Эй, дядь Билли, вот смотри-ка, этот же ром. Черт, меня подели, дорогой племянничек. Что с тобой вы Янки выкинули тебя. Из, университета. Еще бы, только с дипломом. Так что я теперь, самый настоящий дипломированный юрист, решил стать адвокатом. Молодец, ну и видок у you тебя. There, so, Знаешь, you ты well, штаны покрепче куб, потому что тебе долго придется их протирать, you know, прежде чем ты получишь первого клиента. Client, Надеюсь, you? это произойдет побыстрее. So Знаешь, что было у меня, пока я не получил своего первого, первого клиента. Первого you know? клиента. Я тогда как раз работал с администрацией, выполнял какие-работы. Oh, а чем вы тут занимаетесь? Да, решил потренироваться. У нас тут вот чемпионат uh, среди местных. У меня откат плохо получается. Все what наши ребята yeah. собираются. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот здесь было, помните последний раз? Да, я уж помню. Джим как раз засадил молотком. Но ты посмотри, ты посмотри, какие ботиночки. Настоящие янки в них. Давненько я не видал такие. Такие кнопочки или пуговички, что ли? Вот это да, ну и удар. Ну Но теперь ноги в руки, то есть свои ботиночки бери в руки и ступай туда по мере, сколько шагов. То есть все. С удовольствием помогу, дядя. Hello. Здравствуй. Роум. Boy, Рада видеть меня. А я no, думала, I ты еще на севере. Нет, сегодня утром приехал. Откуда you know а well, ты знал, well, что я but здесь? But... Я не знал, но дядя Билли... Why, ты так красиво It's выглядишь. Симпатичный букетик, правда? Да. А теперь, милая дама, хочу Ms. задать Gillespie, один вопрос. Что такое? Мисс ответьте суду. Почему не отвечали на мои письма? Я хотела, но you говорить и правду, только правду, ничего кроме правды, и поможет well, вам... Truth. Truth. Ты сам знаешь, почему. Я знаю только одно, что многое в тебе изменилось с тех пор, как я уехал. Просто мы выросли. Ты хочешь сказать, что я тебе больше не нравлюсь? Но or если I моя think, мать или I mean, кто-то другой что-то ляпнул, то, enough то, enough то, есть я хотел сказать, в общем, я please, достаточно please, взрослый, please, чтобы I'm выбирать себе друзей. Не, будем об, really Нет, решить, не будем об этом. Нет, мы должны это решить раз и навсегда. Не, не надо идти tonight, find find правда, правда. Тогда я вернусь вечером и узнаю, в чем дело. Не надо. У меня назначена встреча. Это с кем еще? С Флемингом Телли. А может завтра вечером? Да все это бесполезно, Джером. Ну хорошо, если ты как к этому относишься, я рад, что мы поняли друг друга, но давай поговорим прямо сейчас. Хорошо, хорошо. Мне кажется, что хватит уже тренироваться. В конце концов, переутомишься, надоешься, директор А вот молодой джентльмен, может, с ним было бы интересно ждать его? Да так можно до самой смерти прождать. Он достаточно долго теперь оттуда не вернется. А <говорите> вот козел, ну что ты несешь? Да я про козла. Ну к чему ругаться, а? Да я про Какой старый козел? Если ты про молодого человека говоришь старый козел, значит у тебя уже глазами что-то. Да но все-таки, как же ваше насаждение? Какие насаждения? Работородие. Ах ты упрямое животное. Пошел отсюда. Вильям Прис. Привет, сестрица Кирил. Ну и ну, что же скажут соседи? Опять водишься I'm с этим ниггером? Тоже же мне, взял его I mean, на I mean, пороге. You. Но ему Just надо где-то отслужить присуженное ему. Время наказания. Не тюрьму же его зажать. Тем более, что не виноват? Ты же судья. Избранное лицо, где твое достоинство? Какими ты какими-то ниггерами. Достоинство. Знаешь, я уже давно об этом не забочусь. Не то, что некоторые, в частности ты, но как же гордость, I гордость и честь нашей brother, семьи. You, я всегда говорил, моему брату продолжился на тебе, что он спасает фамильное имя. А ты его позоришь. Ходишь в огороде О, со всякими коврилами и нигерами. Ты видел Джерома? Рома, да, в общем-то, я видел твоего сына здесь некоторое uh, время тому назад. Know, я с удовольствием узнал, что он приехал, увидел его ботинки, на кнопочках. Ты не in неси in всякую that... чепуху, как будто я не знаю, что ты одобряешь и поддерживаешь его отношения с этой девицей. Который за Перри. Перри. Если бы я не знал, что у тебя самое доброе сердце, сердце на свете, я бы заподозрил, что. Ты to to просто зазнайка и в тебе говорит гордыня. Хватит, хватит нести всякую чушь. Словами делу не поможешь. Если бы я знал, что ты так теперь ко мне относишься, я бы не торопился домой так сильно. Прости, Жером, тебя впереди ждет успешная карьера. Перед тобой целый мир. Открыт. Мне кажется, тебе наплевать теперь на меня и на мое будущее, на мою карьеру. Это не это не так. Но если ты хочешь, чтобы между нами были такие отношения, а все равно это ни к чему не приведет. Вильям, я не из тех, кто действует из-под стежка. Эта девица, которая живет у тебя по должна быть остановлена. Кто у тебя есть против, Элли Мэй? Она, по-моему, замечательная девушка. Она красивая, она образованная, она закончила специальный курс. Я не об этом. В конце концов, Джером из семьи китакийских пристав. А семья пристать что значит. It means да. Для меня это звучит весьма оскорбительно. You know kind of Прихвати. Ты знаешь, кто она и что она? Yeah. Да. Her, uh, и to ее мать действительно приехала сюда без гроша и умерла uh, после того, как родила. Ellie Ellie действительно. Или май? Достойная девушка и ее опекун, официальный опекун-священник, но кто ее официальный отец? Это мы, в общем-то, не знаем. А это означает, что формально она незаконнорожденная. Я не позволю допустить, чтобы мои родители были детьми незаконнорождены. Неужели это имеет сейчас какое-то значение? И ты хочешь лишить собственного сына? Счастьем. Главное то, что у нее нет денег. У нее нет семейного имени, неизвестно. Может быть, ее отец был каким-нибудь Янки, противником нашего общества и уклада. Ну что тут такого? Я ничего против не говорю, конечно. Ну и поддерживать собираюсь. Но я знал, что ты меня правильно понял Ты останешься на ужин, правда? Нет. Сообщество дочерей Конфедерации. Сегодня устраивает ужин, у нас будет курятина в специальном соусе. Да, ваша курятина в специальном соусе. Великолепно. Я знаю, у вас еще Пудин там бывает. Это вообще прелесть. Как-нибудь зашел Ну, это ваше женское сообщество. Вы носите специальные значки. Думаю, что у вас, женщин, будет скоро больше значков и медалей, чем у мужчин, которые воевали. Вот ведь пташка поет себе и поет, и на остальное наплевать. Я уж 30 лет с удовольствием слушаю это пение. Он здесь одиноко, да, где-то Да, как сказать? Конечно, бывает иногда. Особенно по вечерам так тоскливо. Но, на все воля Божья, дядя Билли, почему вы не приехали к нам жить, когда тетя Маргарет умерла? Ну, видишь ли? Во-первых, я не люблю, как готовят у вас. Да и потом я привык ко всему здесь и не собираюсь изменять. Своим привычкам. А вот ты что-то с девушкой-то не договорился, sure, что ли? Сидишь здесь, вместо well, того, чтобы найти... не Мне сегодня другой парень должен прийти. Надо Не похоже на Элли Мэй. Пока тебя здесь не было, она is, сидела одна Oof. к вечерам и грустила в доме. Вот он. Barbara? Едет. Yeah. Кто? Флем Телли. Это cool цирюльник, day. что ли? Да. Честно говоря, uh -oh. и Брейтон, он uh -oh. не а какой-то? Я Это я, дорогуша. У меня хорошие новости. Сон, uh, ain't uh, nothing. More. Сынок, Хочу попросить тебя, зайти в мою библиотеку и, и принеси мне старый кодекс комментарий с законом Китуки. Там на оболочке, на оболочке такой человек в шлеме. На оболочке. Фу, что я несу? Пойду я разберусь этим придурком. Вы себе не представляете, дорогуша, у меня церюльни собираются как клуб местных завсегда Меня, между прочим, переманивали в столицу шта, я сказала, нет, у меня тут столько привязанностей. Понимаешь, о чем я? Может быть, изберутся лимонада? Лимонада? Конечно, мелочка. А у меня есть чем его подсластить. как мажем и понесемся вперед, как мулок курицы на улице. Судья, да. вы видели этого Флеминга Телли, so, который пришел сюда? Know, Jay, but... А чего but ему they тут they делать? Он приехал к нашей him. соседке, но ему and тут грозит about... опасность. Они идут ружьями so за ним. Кто ты несешь, кто они такие? Но ну, те, him. кому не нравится, что он к ней клинья подбивает. Они sure люди серьезные. Им человека прихлопнуть, что муку. Ты хочешь. Сказать, что ему не стоит захаживать mm -hmm. к этой даме, mm -hmm. no, so he, а he то его uh, могут uh, пристрелить, uh, да нет, я не знаю, будет, дойдет ли дело до стрельбы, но it, лицо uh, попортить могут, но я-то здесь при чем, Until, uh, all, моя работа uh, не начинается пока. Что-то не случится, пока тело Вarn, в морк не привезут. Точно, точно. трупит трупит Готовый к похоронам. Да, но вы же. Вы же представитель закона. Нет, нет, я ничего не могу поделать. Я уже сказал раньше, пока не начнется стрельба, пока не будет убийство, пока не будет совершено преступление там какого-то избиения. Тогда я могу принимать решение, а сейчас нет. Дядя Билли, я нигде не мог найти эту книгу. Какую книгу? Кодекс. Комментарии по законам Кентуки. А, наверное, у меня ее и не было это никогда. Там а? Элли Мэй тебя ждет. А ты а знаешь ты верно? Да не стоит здесь, как и тухан. Иди туда. Этот Леминг Телли скочил свою двуколку и ускакал отсюда. Компания, льдь, Неплохая компания для такого вечера. <вес> Спокойной ночи, дорогуша. Много прошло времени с тех пор, как ты и дети, с тех пор, как мы расстались. Да, кстати, Джером сегодня приехал домой. Видел бы ты его, каким он стал? Такой, бай. Красавец. Наверное, то, что Ром приехал домой, как-то оттенило мое одиночество. Немножко мне что-то не по себе. Скажи, пожалуйста. А. Как-то у меня -то все полежало. вспыхнуло в голове. Прямо все отчетливо вижу, как было 30 лет назад. Эх, видела бы ты его. Посмотри, а? Наду. Да что же это такое-то? Никуда не годится. Надо будет подправить рамочку-то. Mm, да, милая, ночью выдалось, что надо. Люблю я позднюю весну, начало лета. А цветы распускаются, свежие такие. Маргарет Брэкенридж, приз. Люди все-таки странные и смешные. Вечно устраивают себе всякие трудности. Вот посмотри на Элли Мэй и Джерома, ведь их сердца тянутся друг к другу. А то одно, то другое, а я расхлебываю. Но мне же не хочется их огорчать. Какой приятный запах. Прямо какой-то сладостью тянет. Как бы нюхал и нюхал. Черт Боб меня поздоревал! Это же Боб Гиллис. Вот этой могилы. Это могила матери Элли Мэй. Привет, Джимми. Привет, Билли. Ты что делаешь? -то? Что? Забыл уже цвета oh. наших флагов? Привет. Боб. Привет. Кто их знает этих янки? Что они затеют? Так что оружие лучше держать в порядке. Сгледи-ка на генерала Форреста. Мне well, кажется, I'm, I'm надо бы проверить, hey, hey, что Bob, у него там немножко закрепел, да и там тоже нужно проверить. Эй, hey, Боб, ты же у нас ветеринар классный. Посмотри там что с генералом Форрестером. Horse, Отличный напиток из отборной кукурузы гнал. Так, ты добиваешь эту бутыль? бутыль. А почему бы и нет? Перековать не надо? Да нет. И кричит. Так. чего себе у тебя шрам? От пули? Да. На войне получил? Да нет. Ребята, говорят, что ты вроде приехал с севера? Там, что ли, тебе досталось? Неразговорчивый человек попался. Эй, проснись. Как можно только спать? Ну, теперь доставай эту говячую печенку для насадки. Судья, тут такое дело... где я ее, конечно, клал. Ты брал ее вообще? Только не говори, что ты ее не взял. Да нет, я брал ее, я ее положил. Ну, вообще-то я yes. мог ее приберечь для ужина. Да что же это такое? Пошли time, на рыбалку, I'm а на деку На тебе level. 10 центов. Uh, Отправляйся и принеси кухочек uh, печенки, ну. Ладно, хорошо. Я все принесу. А что, ботинки не надеваешь? No, no. Ботинки. Ботинки надо and поберечь возьми. Ботинки надо поберечь. А ноги поберечь не надо. Фестиваль мороженого и сладостей. Епископальный церкви Святого Георгия. Сучка отстегнулась. Боже, святый, сколько раз я тебе говорил, лежит подальше от этой шубы. А мне холодно, если... Ну что, ни к чему тебе щеголять в этом... В конце концов, этот опоссум... Какой опоссум? Ну, кролик. Какой кролик? Это енот. По крайней мере, мне так сказали, когда я покупал. Я что это и есть енот. Снимай, говорю. Я тороплюсь на фестиваль мороженого. Как дела, судья? Отлично, отлично, проповедник. Ваше преподобие. У вас. Видите, сколько народу? В конце концов, Господь знает, к кому обратиться, если это потребуется. Да. Здравствуйте, сенатор. Добрый вечер. Добрый вечер, судья. Добрый вечер. Yes, it's, uh, it's как у вас с ним отношения? Это неплохо. Uh, Только некоторые сильно меняются побывав uh, him, в органах и власти. Зря думаю мы его выбирали в Конгресс, Сенат Штата и все такое. <laughs> Я так Great понимаю, Democratic что ты отказываешь ему в чести быть достойнешим и достойным? Мне кажется, что он сильно изменился после этого. А вот Может быть, здесь замешаны личные чувства. Теперь, когда стало известно, что он собирается баллотироваться на ваше я место, сказать, что на ваше я место буду судья. Да, не в этом. Конечно, мне мое место дорого. А у него, что называется, золотой язык, он так начнет говорить. Никто не сможет отвлекаться, а the я the так boys, уж себе. Иногда вой так ляпну что-то. Зато все очень довольны вашей And работой. Довольны. <laughs> Тут теперь политика примешивается. А в политике, я знаю, главное уметь говорить слово нет. Скажи, пожалуйста, белый крем обожаю заварной особенно. Я вам не рассказывал историю? Рассказывал. Нет, вы подождите. Я помню, мы тогда стояли у речки, холодище было, а я прямо в речку нашел там такой полотик небольшой и вот. Добрый вечер. Опять. Про свой заплыв рассказываешь, Джимми? На чем я остановился? Right На чем? Yeah, Прямо-таки yeah, посередине yeah, речки. Yeah, twirling, twirling, twirling, да, так а вот, я, that I, that значит, плыву, отталкиваюсь одна. А кругом янки. Я их по головам своим шестом. По головам. Одного, другого, третьего, пятого, десятого. Десятого? А что, у них оружие? то не было, что ли? Чего они все это терпели безобразие от тебя? Now, don't you young people think Добрый you вечер, Джером. Молодые so right. люди. Ни к чему вам скучать с нами. That конечно, so идите, развлекайтесь. Идите, oh, no, помогите has. тем, кто готовит тянучки. Oh, no, я уже брала свою долю, только еще I можно declare. взять. Должна I'm признать, Вирджиния uh -huh. становится красивее С каждым разом, как я ее вижу. Да, конечно, а такой замечательный мальчик, дорогая Керри. Ну посмотри, oh, как yes. они смотрятся вместе, какая Cute, пара. Beauty. Да? Твоя красота отразилась на нашей дочери. Я помню, много лет тому назад один молодой человек уже был поражен этой красотой и <laughs> до сих пор поражен ею в твоем лице. Еще порцию двойную, пожалуйста. Двойную? Ты же уже брала. Ну и что, А мы хотим повторить. Правда, Роум? Господа. Я решил строить свою кампанию, выборную кампанию. На достойной основе. Я считаю, что судья Прис не достоин занимать свое место. К нему накопилось очень много вопросов, на которые у него нет ответа. Зато они есть у меня. Господа, я считаю, что наше сообщество достойно того, чтобы на выборах судьи избрать более достойного. то есть меня? Где ты скрываешься, Ром? Ты, наверное, забыл, где мы живем. Ничего подобного. Мама и папа всегда подразнивают меня говорю, им, на то, я им говорю, что тебе до меня нет никакого дела. Наверное, у тебя там на севере девушка появилась. Ну, даже если бы это было и так, мне кажется, They за тобой плёсывают все парни города. Да, какая I'm разница. Больно они, больно они мне нужны. Я ждала другого человека. Смирно. Послушай, что самая красивая девушка на фестивале? Uh -huh. Грусти. И стоит одна. Возьми теночку. Fatical. Да я вообще-то не очень умею это делать. А хотя uh, по you. здравому размышлению... Давай-ка... Кусочек. Пожалуйста, руки сполосните в воде. Hello, привет, это oh. Билли. А, привет. That, right? Вы неправильно yeah, делаете. Yeah. В чем I'm дело? Руку покажи. Ну, yeah, конечно, yeah, налипло. Это неудивительно. Yeah. ну куда я? There, there, я покажу тебе. Иди, no, иди, иди еще, сполосни no, как следует. No, чтобы no, не налипало. Хорошо, дядя Билли, я сейчас. Ah, yeah, yeah, а мы yeah, будем yeah, тянуть. Yeah, yeah, нет, yeah, нет, нет, yeah, сюда, и сюда, дорогуша. Здесь нужно сильно тянуть, иначе не тянушки получат, а это ерунда. Они могут камками получат. Главное, тянуть, тянуть. Надо сосредоточиться. Главное все делать с предельным вниманием и любовью. Всем доброе утро. Вы, Вы следующий. Надежда. <смех> Какой популярностью пользуется ваш парикмахерский <смех> салон? <смех> Привет. Какие <смех> там дамские новости в этой желтой газетенке? Привет, страна. Привет, судья. Я вижу, давненько ты не брился, да? Доброе утро, мистер. Доброе утро. Красный денек выдался. Да. Вот она, смотри, идет. Не идет, а пишет, а как двигается. Да. И когда вы с ней споетесь, не беспокойся, это вопрос нескольких дней. Да и с ней не понадобится таскать свой пистолет. Папашки у нее нет, бояться некого. Можно распустить и руки, и не только. Скажи, пожалуйста, этот человек <просу> может тебе устроить такие неприятности. Yeah. They да, they конечно, they у нас в городе could... тысячи две человека, не меньше, которых устроило бы, чтобы они треснули тебя порой же прежде него. А он всех опередил. Yeah, <связь> да, да. Конечно, они все могут обидеться на него за то, что он их опередил. <связь> не <связь> надо торопиться, не надо, все идет своим чередом. Хорошо. Давай, выбирай. Ты начинаешь били. Поехали. Раз, два, три. Вот так. Что, приступаем, да, господа? Надо же. Это тот самый сиропчик, да? Так и хочется для него окунуть спончик. А выпивка и выпивка, все, значит, им. А я тут сиди, голодай. Эй, ты руки свои подбери, нечего тут обезьянничать. Потому что я не помню, когда они в покер играли, как ты сожрал. Все блюдо, пончиков. Да я просто хотел напомнить, чтобы ты пудру сахарную не забыла. И орешься. Да, потом не говори, что я тебя не предупреждал. Не предупреждал. Меня-то винить не в чем. Что-то в тебя не видно было. Да. Вообще нелюдимый человек, да? Да. Mm -hmm. А теперь я вам покажу, как загнать 14-го в угол. Эй, Плэм, ты глянь, ты глянь туда. Мистер. Этот тип no, здесь. Сейчас я вам покажу. Не гони лошадей. Sure. Надо подождать, когда он будет уходить и тогда с ним разделаемся конечно, будь наготове нет? Нет. еще одно? Нет. Нет, нет осторожно, у него нож Скорее, доктора, Быстрее! Он его порезал! Порезал! У него нож! Он флема порезал! Мы видели! Мы все это видели! Да ничего, рано Пустяковая. Все равно врача надо! Эй, дядя Билли! Эй, дядя Билли! Дядя Билли! Дядя Билли! Подожди, подожди, мы играем. Дядя теперь важное дело. Да нет, я должен переиграть. Я отлегся. Какая разница? Удар сделан, и все. Ничего, ничего. Пусть бьет. Хорошо. Вот так. Ничего, отойди, отойди, отойди. Дядя Билли, ну. И еще чуть. Махнулся, Про промахнулся. Это моя. Это уже мой. Удар. Отлично. Победа. Победил достойнейший. Понятно. Да, Теперь, почему Юг проиграл войну с такими-то типами? Нечестно играйте. Что ты орешь? Ты помешал мне играть. Я любили, у меня первый клиент. Кто это? Это Боб Гиллис. А что он сделал? Он подрезал за Телли. Говорят, он специально послал за мной. И что же дальше? Пока не знаю, я He'll еще не разбирался. That, Он послал специально за мной. Это будет отличное uh, дело. Я буду его защищать. Громкое дело. Я бы не want. торопился на твоем месте. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Эй, Элли Мэй. Интересный Надо пойти выяснить, что к чему. Ну и ну. Что творится? Знаешь, по-моему, тебе лучше пойти со мной. Сейчас начнется. Что такое, Элли Мэй? У меня первый клиент. Джером, я знала, я знала, что Это ты прогрошивай. Я хочу все тебе рассказать. Все до самых мельчайших Наверное, Мерфи знает уже все. Надо с ним переговорить. Где Джером? Я не позволю этого, чтобы он защищал этого Типа. Что еще такое? Он уже достаточно творил. Не понимаю, в чем дело, что-то не так. Если ты собираешься обсуждать семейные дела перед посторонней, то я этого не хочу делать. Или мои не посторонние. Мне лучше уйти. Не надо. Хорошо. Я не буду стесняться. Кэрри, в чем дело? Ты можешь... up, что, перегрелась на солнце? Помолчи, прист, я знаю, что ты несешь ответственность за то, man? что происходит. Ты собираешься you защищать you этого are? человека, мистера Киллиса, еще бы. Нет, этого не бывать. То есть как-то не бывает. Я полагаю, ты знаешь, что стоит за всем этим. Нет, тогда я тебе скажу. Они дрались из-за этой девчонки, Салуне. Мама, Хэрри, все это было не так. Хэрри, ты собираешь самую ложную информацию в городе. Причем столько... Что тебе рассказал все это? Вирджиния Мейдю. Что? Вирджиния Мейдю. А ей she рассказал отец. А она, значит, прям тебе рассказала. Она была в ней себя. Like Я знаю, что вы меня не любите что вы не позволяете Джером встречаться со мной. Но я хочу вам вот что сказать. Если бы Джером был хотя бы в половине такой грубой, как вы, он был бы неподходящим человеком для меня. Ты слышал? Ты слышал, она меня искорбляет. Кери, по-моему, ты сама зашла слишком далеко. О, нет, если бы отец Рома был жив, твой брат поддержал бы меня, судя в Теперь ты собираешься защищать ее публично, в суде. Yeah, so... Но ну, теперь, Ром, ты знаешь like отношение твоей матери к этому. Client. Похоже, ты потерял первого клиента. To get, no, Billy, Конечно, это тяжело. Oh. Нет, дядя, mother, Билли, I я ничего I'm не older, потерял. Почему? Мама, I'm я достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно. Я пообещал защищать мистера Гиллиса, и я выполню свое обещание. Проходите сюда, преподобный отец. Прошу вас. Вот сюда. Мы вам заняли место. Приветствую, преподобный отец. Прошу вас. Это вам. Начинаем заседание суда. Прошу садиться. Уважаемый суд, я хочу заметить, что много лет существовали политические и моральные различия между судьей пристом и мной. Теперь после стольких лет разногласий. Я готов, наконец, сказать, что защищать интересы закона в суде должен человек беспристрастный. Может, я чего не понял, но что-то до меня не доходит. Вы хотите сказать, что в этом суде нет незаконной справедливости? Я прошу меня не перебивать и дать мне договорить до конца. Я буду еще откровеннее. Наш друг, уже при двух свидетелях заявил, что подсудимый действовал правомерно, и этот человек сам виноват в том, что на него напали. Я 20 лет сижу на этом месте, и никто еще ни разу не заявлял, что я прекрасно развал, что это дело. Неважно. Я говорю о данном о деле, о том, что разбирается сейчас. И я считаю, что следует отвести кандидатуру судьи. Я... Я... Я... Не отрицаю, сенатор, что вы... что вы, в общем, меня... Поразили. Даже дыхание перехватило. Пошли. У меня возникла даже какая-то привычка к этому месту, к этому креслу. За 20 лет работы. В этом зале. Когда я ушел с войны. В 65-м, right. на который я дрался за то, что считал правильным, я whole... вернулся you know, сюда, да, yeah. и стал законопослушным Come гражданином, down. коим был, впрочем, I и I всегда. Был, впрочем, и всегда. Война – это другое It's дело. Long... Потом what? я баллотировался в суде, меня выбрали, и я провел I 20 I лет. На этом месте, может быть, я несколько приотстал, может быть, я иногда предпочитал дух закона его букве. Но, насколько мне известно, никто до сих пор не имел оснований упрекнуть меня к пристрастности. А теперь? Да, присяжные, вы забудьте and, uh, все, о чем я говорил. Мои uh, чувства, они не имеют uh, отношения к uh, тому, что происходит. Протокол это заносить and не нужно. Will... А теперь прошу he меня извинить и objection? принять решение, если I'd не будет возражения. Я хочу попросить Почтенного Флойда Ферриса занять место судьи, если он не против, если присяжный не против, если другие не против, прошу занять мое место. Итак, продолжаем. Господа присяжные, хочу а вам сказать прямым языком? Подсудимый напал и этого беднягу. Я возражаю вашу честь. Человек может считаться виновным только по приговору суда, никак не раньше. Протест поддерживается. Слушаюсь, ваша честь. Итак, подсудимый ворвался в салон оружием, а лотом оружием, нанес рану мистеру Телли, который сильно пострадал. Протестуй, ваша честь. Протест поддерживается. Со всем своим уважением. Господин судья должен заметить, что я оружие на лицо, и показания на лицо, которые утверждают, что присутствовали при происшедшем, и я собираюсь доказать вину подсудимого с помощью... Мы играли в бильярд, когда он ворвался туда. А разве не вы напали на него с помощью Киев? Он напал на меня ножом. Все было, как Флем сказал. Мы играли себе в Бильярд, а он ворвался и стал Флемом. А разве вы втроем не были с Киевым? Все, кто играет в бильярд, держат руках как правило. Все было так, как сказал Флам и Джо. Он ворвался. Он, ворвался. он ворвался и начались неприятности. Вам не нравится подсудимый, правда? А кому он нравится? Ваша честь. Защита закончила допросидеть. Мой... Юный коллега желал бы не закончить, а покончить со свидетелями, особенно такими, которые против него. А ваша честь, обвинение закончилось. Прежде, чем защита продолжит, объявляется перерыв на полчаса. Я не знаю, почему вы это сделали, мистер Судья рассказал мне, что вы сделали, как вы поступили в цирюльни, когда они прошлись на мой счет. Послушайте, вы должны сказать, что вы защищали имя девушки. Вы что, не понимаете, вас засудят? <соединит> <соединит> <соединит> Вы будете молчать. Послушайте, мистер Гиллис, Они мне имя лет, Элли Мэй В... менее чем вам Вы дорого, <соединит> но она права. Вы же можете его? по максимуму получить до 10 лет. Расскажите, расскажите, что вступились за мое имя, хотя бы. Я ничего не собираюсь с вами рассказывать. Да, сэр, Элли с самого началом. И его дружки тоже. Это была самозащита. Трое против одного. Они набросились на меня с кеями в руках. И я схватил этот нож, который там лежал. Это не мой нож. Когда-нибудь в этом городе вы привлекались раньше к mm -hmm. сюда? Mm -hmm. Нет, mm -hmm. Это все. Еще один вопрос. From, вы откуда from? прибыли сюда, мистер Гиллес? Я не собираюсь этого рассказывать. Вы не очень-то общительный человек. Вы не так ли? Не ли? Это мое дело. Видите ли, вы ведь никому спутку не дадите, если вас обидят. Я никому не пристаю, но не люблю, кто едет лезет в мои дела. Скажите, за некоторое время до происшествия у вас была стычка, с мистером Телли? Была Цирюль, не так ли? Почему вы напали на него. Я не скажу. Почему вы скрываете? Не ваше дело. У меня все, Ваша честь. Что-нибудь еще? У меня все, Ваша честь. Свидетель свободен. Заседание суда прерывается до завтрашнего утра. Надеюсь, что заседание завтра будет быстрым. Для того, чтобы всем нам успеть навстречу ветеранов конфедерации, которая начнется в полдень. Преподобный, какой визит? Прошу, прошу, Уходите. Не ждал, но рад такой чести. Пододвинь кресло проповеднику. Устраивайтесь поудобней. Похоже, uh, like uh, а вы застукали меня, так сказать, с поличным. Я uh, uh, uh, uh, надеюсь, of... and, uh, не оскорбитесь, что я после такого утомительного дня well, решил we'll немножечко принять, it, так сказать. Ну что вы, что you know, вы судья? It, uh, Тем более uh, в такой uh, день. Раз разве мужчина не I может себе said, позволить? Uh, Ясно. Oh, mm -hmm. Ведь присутствовали на mm -hmm. суде you know? тоже. Да, конечно, я, собственно, по этому поводу и По поводу me. Боба Гиллиса. Иногда в суде, вы ведь сами знаете, правосудие yeah. и справедливость I'm, не сочетаются. В общем, да, но я старался всегда, чтобы они шли рука об руку. Да и потом. Кажется, в деле уже нет ничего неясного. Практически расследование завершено. Допросы закончились. Осталось принять решение. Вильям, я должен выполнить свой долг. Долг крестьянина. Я собираюсь нарушить обещание, которое дал давно. Обещание хранить тайну. Из-за того, что мне кажется, творится несправедливость. Вот как. Начинайте. 25 лет тому назад это все началось. Представители юстиции complaining, and he needs a toddy this night. Yes, Lord. Yes, Lord. Cause tomorrow he's got to be like Mr. Samson. Saving Daniel from the lion's den. Mmm. Mm mmm. -hmm. Saving Daniel from the lion's den. Yes, Lord. Ну иди, иди сюда, где ты там? Ты еще положил глаз на мою шубу из вино. Да я, чтобы я к ней прикоснулся еще. Да ладно, будешь хорошо себя вести, разрешу проносить. Ты знаешь джентльмена по фамилии Мэйдью сенатора, что ли? Тогда передай ему это. Только обязательно, обязательно он должен это получить. Ты понял меня? Ну да. Кстати, ты еще не разучился Дикси играть на этой штуковине? Я-то? Я сыграю так, что никто устоять не сможет. Хорошо. Тогда приходи, у меня еще будет тебе одно дельце. Кажется, оно мне понравится. Мне нравится, когда в таком боевом настроении судья. Добро пожаловать, ветераны конфедерации. Привет, Джина. Привет, Делси. Что там у тебя? Все самое вкусненькое. Все по распоряжению господина судьи. Эй, сюда, сюда. Что происходит? Я же говорю... Мы потеряли большой барабан. Как его можно потерять? Кто-то его стащил. Он нам нужен. Мы без него играть не сможем. Можете приступать, господин обвинитель. Ваша честь, у меня есть дополнительная информация. Я предлагаю по вновь открывшимся обстоятельствам открыть дело вновь. Я хочу снова вызвать обвиняемого для перекрестного допроса. Хорошо, мистер Мэйдиев, продолжайте. Пожалуйста, займите место для дачи свидетельских показаний. Ваша честь, поскольку я для uh, соблюдения процедуры отказался в участии в судебном разбирательстве, uh, я стал обычным обывателем и членом нашего сообщества. You, я могу you, принять участие теперь не uh, обычным обывателем и присутствующим uh, человеком, uh, но очень уважаемым. Спасибо. As Конечно, вы можете принять участие. В таком yeah. случае я yeah. хочу объявить себя помощником защитника и занять свое место. Раз уж дело открыто вновь. Мистер Гиллис, вы всегда были человеком, не склонным к насилию. Я всегда оставлял в покое тех, кто ко мне не приставал. Понял, как было имя человека, которого вы когда-то убили. Я никогда не смотрел его документы, и это не было убийство, это была самозащита. Но вас осудили, да, и вас посадили в тюрьму, да, и присяжные признали вас виновным, да. Потому что я отказался давать показания. Итак, вас приговорили по пожизненному по заключению, и вы отказываетесь давать показания теперь, да, они здесь не нужны, это не имеет отношения к делу. Судья Приз. Свидетель no question, в вашем У меня нет вопросов, ваша честь, но дядя But Билли, неужели защита не заинтересована в допросе свидетеля судьи? У меня But есть другой свидетель. Я хочу вызвать Reverend его. Это очень важный свидетель. Я прошу вызвать преподобного Эшли Бранта. Но ладите, говорить правду только правду, ничего кроме правды, и это да поможет вам Бог. клянусь. преподобный Бранд, до того как вы прибыли в этот город, в этот город переехали сюда, чем вы занимались? Ранее, до того как я принял священный сан, я служил в артиллерии, в артиллерии в той самой войне. войне. В войне на стороне повстанцев, монтовщиков? Нет, на стороне Южной конфедерации. Достойно, достойно, да. Позвольте, ваша честь. Я... Не знаю ни одного человека, который осудил бы священную цель защиты интересов своего сообщества. Но, несмотря на священную память о тех, кто погиб и тех, кто защищал интересы Конфедерации, я не понимаю никакой возможной связи между тем военным послушным списком преподобного Бранта и этим человеком Гиллисом. Позвольте суду решать, что имеет отношение, что не имеет отношения к разбирательству в суде. Тем более столь важные исторические факты никогда не помешают подобным делам. Продолжайте, преподобный Бранд. Как многие из вас знают, я родом из Вирджинии. В тот день, когда мой штат отказался от в Вой... Союз Штатов я пошел в артиллерию. Я тогда не был офицером, я был рядовым. Но все офицеры во время войны погибли. Все кто был рангом выше меня, я постепенно рос в звании. Мы дрались честно. Мы дрались честно до самого конца. Но у нас не хватало людей во время боев, чтобы служить нашим оружием. Настал день, когда мы не могли воевать. Конфедерация well, в 1964 году отчаянно нуждалась в людях. Итак, сэр, я взял water. небольшой and отпуск, открылся в Ричмонд повидать нашего губернатора. Я сказал ему, «Сэр, я пришел сюда, чтобы получить людей, чтобы обслуживать наши батарею. Он засмеялся и сказал, «Сообщите мне, где их можно найти». Я ответил ему, «В Кандалах, в городской тюрьме». Он сказал, «Вы пришли слишком поздно, молодой человек». Я освободил всех осужденных, которые согласились драться за свободу. Остались только пожизненно осужденные но я не посмел освободить их. Они работают в саду, строят оборонительные укрепления. Он ответил мне отказом, но я спорил с ним. И в конце концов я убедил его. Он дал мне разрешение воспользоваться им. Он подписал бумагу и собственной рукой поставил печать штата Вермонт. Я отправился назад. И нашел их осужденных. Я построил их в цепь, в череду, и обратился к ним. Если вы пойдете со мной, вы отправитесь прямо в ад. Вы будете страдать, смерть будет угрожать вам. Но, сказал я им, если вы пойдете со мной, вы пойдете как свободные люди. Солдаты конфедерации. Ваше прошлое останется позади а ваше будущее, если вы сможете выжить, будет уже в ваших собственных руках. Я могу пообещать вам только это. Если вы выполните свой долг, если вы будете честно драться, если храбрость и честь ваши вас не подберут, если вы выстоите до конца, и кто-то из вас выживет, он не вернется обратно в тюрьму. На него не наденут больше никогда. Решайте сами. Те, кто решит остаться, пусть стоят на месте. Те, кто пойдет со мной, пусть сделают шаг. Вперед. Господа присяжные, я должен сказать вам, на меня накатила как будто волна морская. Они шагнули все вперед Те, до одного. С тех пор наш батальон получил название Батальон из ада, Адский батальон. Эти люди, мои соратники, дрались об со мной, как настоящие мужчины, рабрецы. рвом Герои и умирали, как мужчины, храбрецы и герои. Был среди один, о котором him. я хотел бы сказать He особо. Он стоял крепко, как кремень, являл чудеса храбрости. Его слово было словом солдата и настоящего мужчины. Он был немногословен. Но в любых обстоятельствах он держал свои слова. Он был родом с гор из моего штата. Как я сказал, он был неразговорчик. Но в бою ему не было замены. Как-то я видел, как он спас офицера штатов которого свои бросили, раненого, он вынес его с поля боя. человеческая жизнь была для него дорога, даже жизнь противника. И вот настали для нас тяжкие времена. Да, мы иногда прорывались и в наступлении, и мы, имени Божьем, но ну, так, влагом с нашими цветами наперевес рвались вперед, неся с честью наших флаги. Но настал другой день. Почти все погибли. У орудий никого уже не оставалось. И я увидел этого человека. У него не оставалось снаряда. Орудие было разбито. И у него была лишь рама в руках. Он и ей угрожал противнику, несмотря на неминуемую смерть, он не отступил. Но подоспела наших пехота, что спасло его. Он не сдался, несмотря на то, что стоял один. У меня и сейчас эта картина как будто перед глазами, такой. Силы человеческого духа я в жизни не встречал. И должен сказать, что этот человек жил среди нас. Он приехал сюда для того, чтобы помогать своей дочери. Он дал ей образование. Помог с жильем. И делал это через меня. Я стал опекуном его дочери, Элли Мэй. Господа, как солдат, я знал этого человека под именем Роджера Геллистки. Вы знали его под именем, который Роберт он носит сейчас, Роберт Гиллистер. Я знал, я знал, что он настоящий человек. Да здравствует солдат конфедерации Бог Гиллис. Уйдите с дороги. Вы не видите этой бедняжки. Нужна настоящая матушка. Отлично, молодцы, здорово, продолжайте, продолжайте, не останавливайтесь.